Подожди, пожалуйста, наиграй. Пожалуйста, наиграй, арбуз. Окей. еще что-нибудь. Еще что-нибудь. Стоит сверху. Бананы. Синие бананы. Что это такое? Бананы? Арбузы какой? Ещ Сердца! Сердца играй! Что <соцентр> это, блята? <соцентр> это И что еще? такое? Что это? Ты что что? Мороза, ты что ты это, чат? Ты что ты это? Сколько это? Ааа, oh, нахуй! <соцентр> <соцентр> <соцентр> <соцентр> Yeah, yeah. Я первый раз вижу такую сыгровку. Я никогда не видел такую сыгровку в Бананзе, ЧАТ! What the fuck? What the fuck? Damn. Нам розовый еще могло сыграть, кстати, челет в этом.